Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, и это Бомбикс с нуля, второй ролик. Да-да, вы меня ослышались. первый ролик по Бомбиксу с нуля вышел в 2018 году, и я сказал себе то, что я не буду снимать Бомбикс с нуля, потому что, во-первых, надо было заново качаться здесь, а во-вторых, у меня не было времени, вот. и из-за этого, в принципе, я и не хотел снимать. Ну вот недавно, в августе, я решил собирать бонусы просто э, и проходить боссов. И потом у меня э, желание появилось снимать бомбикс. Э, и отличия между вормиксом с нуля и бомбиксом с нуля будут следующие. Здесь я не буду показывать полностью прокачку самого нуля. то есть Я не буду проходить всякие миссии на видео, как я это делал с бомбиксом, с вормиксом. Я не буду... Какие-то делать скучные, нудные видео. Я буду показывать только прохождение боссов. Вот. И какие-то такие особенные видео. В принципе, в Бомбиксе уже все было, и в Бомбиксе все, все видели. Но я, чтобы быть, сниму такое Я особенное. уже тут прошел э боссов некоторых. Я прошел фермера, прошел давно еще, по-моему. Охотника, маньяков, минера, самура. Сержанта, пылающий зомби, гласающего духа уже не прошел. И я снял прохождение всех этих боссов, кроме охотника и фермера. Не помню, фермера проходил или нет на видео. Если нет, то фиг с ним, охотника вы умеете проходить. Ну а дальше я решил снимать э, нубские такие прохождения. Может быть, некоторым будет полезно. Вот. Но они реально нубские. Тут никакой тактики нет, как бы я просто мочил на хп всех. Вот, и я решил это снять, не знаю зачем, может кому-то будет интересно, может нет в принципе, мне не пофиг, я просто снимаю, вот. кому интересно, тот посмотрит, ну, кому нет, тот не будет смотреть, логично логично. И первые некоторые видео, да, первых видео, конечно же, я буду, там я покажу, сколько я набирал бонусов, ну, вот, я тут собирал 10 тысяч вузов и 32 рубина, в 2018 году я зашел всего в игру пару... Раз уже в 19 с августа я начал, с конца августа собирал бонусы немножко, вот я покажу, сколько насобирал, и в будущем я больше уже не буду, наверное, показывать это, как я коплю эти бонусы, ну, смысла нету, вот, это, это же не Вормикс нуля отличия будут, то что вот я в Бомбиксе буду какие-то такие вот делать, э... или прохождение боссов снимать, либо какие-то такие глобальные видео выпускать, прокачки потому что нет смысла все подряд снимать как это с вормиксом с нуля вышло да вормикс с нуля будет оставаться таким же в принципе какой он был Вот. ну что ж приятного просмотра покажу сначала прохождение всех этих боссов I'm the